Рамок нет, КФУ теперь и за рубежом. Лекция об информационной революции. Да будет свет. Ну и мы получаем готовые изделия и минимальное количество отходов. То есть у нас в производстве отсутствуют отходы какие-либо вообще. Всем привет! В эфире Универ Ньюса, в студии Карина Саяхова. 11 октября в Институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета состоялась встреча проректора по направлениям нефтегазовых технологий, природопользования и наука о земле Даниса Нургалиева с заместителем руководителя Федерального дорожного агентства Николаем Быстровым. Коллеги обозначили вопрос подготовки кадров дорожной отрасли и строительства в целом. Мы покажем наши лаборатории, мы покажем то, что мы умеем делать, то, что мы можем делать, в принципе можем делать, да. со, со своей стороны представители Росавтодор они скажут что им интересно вообще, да? то есть покажут, какие злободневные проблемы есть, технологии, которые нужно нам, скажем, с ними вместе развивать. Вот, я думаю, что вот в этих переговорах мы найдем наше место и как бы такое успешное место в этой проблеме. В данном случае наша встреча проходит именно исходя из вот этого стремления Минтранса России существенно повысить качество подготовки специалистов для транспортной отрасли. До 13 числа будет проходить конференция в рамках выставки «Дорога», как раз посвященная подготовке качеству подготовки специалистов для дорожной отрасли. Будет обсуждена концепция ее совершенствования. И с этой точки зрения сегодняшняя встреча имеет для нас большое значение. 10 октября в городе Джезак Республики Узбекистан состоялось торжественное открытие филиала Казанского федерального университета, первого зарубежного филиала вуза. Подробнее смотрите в сюжете.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 В области Узбекистана Иргаша Салиева за содействие формированию общей корпоративной культуры. Действительно, благодаря непосредственно вашему личному контролю и участию этот проект реализовал.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 Мы живем в век технологии, эпоху информационной революции. Генеральный директор международного телеканала «Раша Тудэй» Алексей Николов поделился своими мыслями о будущем журналистики со студентами и преподавателями Казанского федерального университета. Какой была ключевая мысль авторской лекции, смотрите далее. 11 октября в Казанском федеральном университете состоялась встреча студентов и преподавателей с генеральным директором телеканала «Раша Тудей» Алексеем Николовым. Встреча была разделена на несколько этапов. Первой в программе стала авторская лекция «Изоляция выбора. Мир информации в эпоху сети 2.0». Она проходила в Институте управления экономики и финансов. Мы попали в эпоху революции, настоящей революции, какой не была. Ни у ваших родителей, ни у ваших бабушек и девушек, это отчасти мое поколение, ни дальше. Это настоящая революция. То, в чем мы живем сегодня, это революция в самом настоящем натуральном смысле этого слова. И мы с большим трудом это воспринимаем, потому что очень трудно воспринять как действительно что-то переломное, то, что происходит, то, в чем ты живешь. Экция очень интересная, причем очень э, приятно, что ведет знакомый нам преподаватель. Э, информацию подают очень разносторонне, и каждый может ее вынести для себя что-то полезное. Далее генеральный директор международного телеканала «Раша Тудей Алексей Николов вместе с заинтересованными зрителями переместились в шоурум Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Казанского федерального университета. Тема «Как изменилась журналистика и есть ли у нее будущее» оказалась актуальной для студентов Казанского университета. Тут мы обсуждали с журналистами, обсуждали уже такие чисто профессиональные вопросы, связанные с тем, как найти себе работу, чему учиться и так далее. Ну, такие чисто профессиональные разговоры. Будущее журналистики всегда волновало наших студентов, поэтому данная тема откликнулась в сердцах будущих журналистов КФУ. Лекция мне очень понравилась, потому что Алексей Львович говорил да. обо всем. Ну, то есть, да, он говорил об интернет-пространстве, но мне кажется, это касается абсолютно любой сферы нашей жизни, о том, что нужно читать не только то, что тебе нравится, что удобно, что подходит под твои интересные, но и что-то неудобное, что-то, что отличается от твоего видения мира. И это очень интересно, поскольку это расширяет кругозор и положительно влияет, как мне кажется, на любого человека. Напомним, что в июле этого года начался цикл ⁇ Открытое общество ⁇ в КФУ. Проект создан для честного диалога студенчества и научно-преподавательского состава Казанского федерального университета с известными государственными деятелями, медиаперсонами, топ-менеджерами ведущих российских компаний и корпораций. Аделина Абдрахманова, Александр Кузнецов, Универньюз. В Казанском федеральном университете прошел обучающий семинар организации проведения школы молодого куратора академической группы. О том, что из себя представляет мероприятие, расскажет наш корреспондент идеальная это рассматривает института и, соответственно, идет назначение социальной поддержки. В КСК КФУ УНИКС прошел обучающий семинар для начинающих кураторов академических групп, организация и проведение школы молодого куратора академической группы. В этом учебном году молодые преподаватели и сотрудники университета, помимо своей основной деятельности, будут выполнять обязанности академ руководителей групп. То есть, первое, что должны сказать студентам, что это все будет происходить при наличии места. Первое, что делать уже не в личном кабинете, а на листочке А4 пишет заявление и несет его в личную комиссию. Модератор семинара, директор Департамента по молодежной политике Юлия Виноградова в своем вступительном слове подчеркнула важность кураторской деятельности для студентов. Подробно рассказала о деятельности Департамента по молодежной политике в этой области, о возможностях разных структур оказывать помощь кураторам и студентам. Он пишет, что прошу переселить меня в связи с тем, соответственно, то есть, допустим, куда указывает деревню, универсиады. Все. И дальше, если место есть, то его переселяют. Делается приказ, и на основании приказа он переселяется. В ходе мероприятия молодые кураторы смогли обсудить проблемы и вопросы, которые возникают в их деятельности, поделиться с коллегами личным опытом и успешными методиками работы. Амир Ахтямов, Александр Кузнецов, Универньюз. Ученые Казанского федерального университета разработали технологию, которая сделает производство светодиодных лент, светильников и жидкокристаллических мониторов дешевле. В чем заключается их зеленый метод производства, узнаете в сюжете. Ученые Казанского федерального университета разработали уникальный метод производства пировскитов. Это вещества, обладающие фотолюминесцентными свойствами.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 Среди искусственного освещения. Так получается, что там есть провал зеленой области, и поэтому это очень сильно влияет на зрение, на реслами составляющую. Наиболее лучший спектральный характеристики это ближе к солнечному свету. Вот это как раз-таки комбинируя: то есть так, так как мы можем получить цвет свечения от красного до синего, мы можем подобрать и сделать так, чтобы у нас был спектр максимально ближе к, к солнечному свету. Соответственно, это первое применение вот к